Две задачи. Задача номер один. Как мне покажется странным? Восстановление российской государственности. Ноябрь 91 года, когда Егор оказался первым запретом правительства, а потом исполняющим обязанности председателя, государство российского не существовало. Не существовало сформированной исполнительной власти, не существовало сформированной представительной власти. Советы, советы народных депутатов не были представительной власти. Судебная система была лишена адекватного юридического содержания конституция страны отсутствовала границы отсутствовали и так далее. и так далее Отсутствовала российская государственность. Извините, Анатолий Борисович, вы говорите именно о российской государственности или вы под российской государственностью имеете в виду Советский Союз? Нет, нет, я говорю, конечно же, о российской государственности, потому что для Хорошо, нас да, просто понятно, для я помню этот момент, как после августа 1991 мы пришли с ужасом пришли для себя к выводу о том, что собственно, все, СССР больше существовать не может. Это невозможно. Можно. Все, что мы задумывали про реформы, нужно переводить на язык России. Что, кстати, в профессиональном смысле отдельный, довольно сложный вызов. Итак, первая задача. Восстановление российской государственности. А вторая задача ⁇ строительство рыночной экономики. Как мы прекрасно понимаем, ее не существовало к моменту, когда Гайдар стал, вошел в правительство. Как мы прекрасно понимаем, в итоге она была построена со всеми ее атрибутами, наполненными прилавками конвертируемой валютой спросом, управляющим предложением и так далее, и так далее. Вот, собственно, совсем просто, если то так. Государство и рынок. Причем я не случайно даже для себя вот в этой последовательности это поставил, потому что мне кажется, что так оно и было у Гайдара. А, то есть это...